Удивительно нынче осень в этом году, 4 октября, тепло, снега нет, я вот до разваленных питьевого озера нахожусь, реально, наверное, плюс, 15, плюс 13 градусов где-то так, вода теплая, я окунулся, немножко. Не, давно не помню такой осени, обычно в вот это время уже реально холодно заморозки по ночам но в этом году заморозков еще не было И за уже конечно все, опало Вот наши развалины так, значит, позднее лето и зима начнется. Не знаю. Хорошая бабья летка. Сейчас Вода ушла. Здесь раньше все время было В этом месте по колено воды. Вот здесь спуск. На этом спуске мы купаемся. ходим по бетонке. По Отсюда мы гуляем. Ну, мало ли стекла, чтобы не пораниться небо что. Когда-то лет 10 назад мы купались вот там на этом противоб... берегу Сейчас там песочный пляж там очень песок как бы как на море там гладкий ровный песок со временем вода поднялась и нам вот там не, знаю, не видно где кусты торчат там тоже там был куст раскуст и перед ним начинался песочный пляж. Такая коса была песочная. Здесь тоже. Здесь вот эти деревья росли. Земля была. Мы там купались. Вот на том берегу. На песочке песок. Тут идет. Так. Песок именно вот такой, он же золотой. Когда фотографируешься, такое ощущение, будто на море. Он там берегу крест. Если... В честь чего его поставили, я не в курсе. Может кто там погиб, может. Не знаю, боев здесь не было. Ну крест стоит. Не знаю, что А солнце, кстати, припекает. Реально, несмотря на то, что сегодня 4 октября, обычно в это время уже заморозки. Что там замороз? В сентябре он нас снег выпадал. А даже сейчас не намекает на это. Конечно, хибин выпадал сейчас снег, но хибин. Вот, смотрите, какая водичка. Чистая здесь вода. это остров, До да, острова 400 метров вот туда, дети плавали до него, а там была коса каменная, вот так и нашла до того мыса, и уставшие шли по, -по... там вот вен была проходили спокойно там Тоже там ни одной, одной листочка не осталось и раньше здесь было очень много рыбаков зимой. Везде лунки, везде рыбаки сидели и довольно много ловили рыбы. причем крупный. Сейчас рыбаки здесь редкость и ничего не могут поймать. Рыбы нет, я не знаю, куда она делась. А там напротив иванов Ключей, там ловят форель. Вот так, наслаждаемся последними теплыми днями. Слушаем всплески воды, потому что скоро для нас это будет недоступно. Какое-то время, месяца два, вот где-то середина ноября, ну вообще ноябрь и по середину января и самое такое тяжелое время, когда темно все время, на лыжах не, не сходишь, так немножко по темноте, до этого межсезонья. И снега, и грязь вкусная. Вот Такой самый противный время года на севере.